Здравствуйте, друзья! Ну вот сегодня мы э, встретились, как я и обещал, уже после того, как вы посмотрели видеокнигу «Новая правда об отцах». То есть сегодня ответы, я думаю, будут уже более содержательные, потому что вопросы будут уже по существу. А то я как-то... надо было пересказывать то, что будет показано, но это не совсем правильно, я считаю. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. И вот вы увидели. И сегодня будут ваши вопросы. Я сегодня веду свой репортаж со Светланой Идрихинский Это наш сотрудник нашей команды, которая отвечает как раз за связь с общественностью. Назовем это так. Или министр внешних сношений. Есть такая формулировка. Светлана сейчас присоединится, от нее запрос придет, мы ее присоединим и начнем отвечать на ваши вопросы, чтобы я не отвлекался, она будет зачитывать, потому что часто повторяются вопросы, вот мне такая помощь нужна, чтобы я был в потоке, чтобы я был настроен на содержание, а не на отслеживание. Светлана, ну что, начинаем отвечать на вопросы, вопросов, скорее всего, много, поэтому Будем отвечать в темпе, быстро, четко. Пожалуйста, начинаем. Да, Андрей Александрович, вот такой вопрос. Папа умер, когда мне было три года. Как выстроить его правильный образ, чтобы жить счастливо? Здесь э, э, образ, дело не в образе даже, а дело в причинах то есть надо найти причины почему отец ушел так рано вот эти причины надо найти разобраться в них понять по каким причинам он ушел и тогда ваша жизнь вашей жизни уже не будет каких-то проблем потому что все уроки даются для осознания все уроки даются для того чтобы человек разобрался в этом и вот это вот понять причины это на самом деле главное. Поэтому, но ну для этого нужно конечно, нужна определенная грамотность, нужна определенное понимание ситуации, связанной с отцами. Сегодня вы задаете вопрос, вы уже посмотрели книгу, то тогда вам будет легче понять почему он ушел. Если еще непонятно, то, друзья мои, Здесь уже, значит, надо, надо учиться этому. Мы как раз активно занимаемся этим, обучаем, для того, чтобы вы очень хорошо разбирались в таких ситуациях. Понимаете, если все уроки жизненные даются для того, чтобы человек их э, прошел, осознал, научился. Если он через урок не научился, через урок родительский, то это событие может прийти в его жизнь и уже начинать давлеть на жизнь. Вот. Так что, чтобы этого не было, надо глубоко разобраться в причине. Ни в коем случае никого не обвиняя, но разобраться нужно. Благодарю. Благодарю, Антон Александрович. Следующий вопрос о мужском бесплодии. Могут ли привести плохие отношения отца и сына к бесплодию сына? Чаще всего, чаще всего бесплодие возникает из-за того, что рядом с сыном присутствует волевая мама. То есть ее сильная воля может подавить мужское начало мужчин, чаще всего. Но бывает, когда редко, но бывает, когда, допустим, с отцом резко отрицательные отношения и отец, ну, как бы неосознанно, естественно, перекрывает сыну э, дальнейшую дорогу э, к своим детям. Таким образом, отец э, может вот, наложить лето на дальнейшее рождение э, своих внуков. Такое может быть. Но чаще, еще раз говорю, это я об этом вот, в книге, вы, наверное, посмотрели, э, я об этом говорю, чаще всего все-таки мама перекрывает дорогу своим внукам. Чаще всего мама. С отцов, ну, это редчайший случай, я встречал, это редкость. Благодарю. Благодарю. Анатолий Александрович, вопрос звучит так. Души будущих детей общаются ли между собой? Я думаю, я думаю, да. Я думаю, да. Общаются, потому что на том уровне там нет препятствии, расстояний, времени, э, в, в тех мирах там все попроще. Э, это у нас здесь э, разделение э, достаточно большое. А там нет, поэтому точно не знаю, но скорее всего общается Благодарю. Я, я еще не дошел до, той, э, до того состояния, чтобы э, послушать разговор «Душ между собой». Так отдельно с душами я могу общаться. вот э, Ну, за эти годы научился. А вот так, чтобы их услышать их разговор друг с другом, такого это еще, наверное, впереди. Благодарю. И вот как продолжение вопроса. Все ли дети отца души э, приобретают физическое тело? Нет, не все. Далеко не все. Э, бывает очень далеко не все бывает ни один не, э, не доходит до воплощения бывает и такое то есть это в жизни очень много разных событий разных ситуаций и еще есть такой элемент как человеческий фактор то есть человеческий фактор то есть поведение отца поведение тех женщин которые рядом с ним это и родовые отношения. То есть много всего. Поэтому далеко не все. Хорошо. Благодарю, Антон Александр Александрович. Вот, кстати, я подожди секунду, еще добавлю. Вот раньше э, говорили, ну не говорили, а мы знаем по истории. Раньше рожа, рождалось очень много детей в семьях, Там 10, 15 даже детей. Такое было. Понимаете, это как раз вот примерно... Тогда примерно все доходили, примерно все доходили. Но сейчас, видите, мы сейчас не хотим ребенка, пока там не получим кварти... не купим квартиру. Ну и начинается, начинается торможение, торможение, масса противозачаточных средств, ну и так далее, и так далее. Ну а главное вот здесь. Благодарю, Антон Александрович. А следующий вопрос звучит так. Как поднять уважение к отцу в глазах детей? Ну, имеется в виду, наверное, к мужу, я так понимаю. Да, да. Скорее всего. Здесь это, как говорится, за одну ночь не сделаешь, как бы вы ни старались. Это длительный процесс. Если уже эти отношения э, разрушены, и дети относятся к отцу плохо, то ситуацию э, надо обязательно выправлять. Обязательно. Поставить это прям задачей номер один. Потому что от этого зависит судьба детей. Как вы уже поняли, если дети не принимают отца, то им э, иметь счастливую жизнь, ну, проблематично. Очень проблематично. Поэтому, если вы вместе с мужем уже такую создали картину, что он плохой вместе с мужем, то есть э, женщины часто считают, что это муж вот такой, и поэтому значит, э, он плохо ведет себя, и поэтому у детей такое плохое отношение к ним. Посмотрите глубже. Э, почему у вас такие плохие отношения с ним? Почему у вас отношение плохое к нему? Ведь вы, когда выходили замуж, вы, наверное, все-таки выходили не специально за плохого мужчину. Выходили же, наверное, за хорошего. По крайней мере, вы так считали. Так куда делось это все? А он, вот в нем потом открылось, извините. У нас у каждого много что есть и много чему есть открываться. Но есть определенные условия, в которых это плохое может открыться, а может и нет. Создай человеку плохие условия, из него плохое полезет. Создай хорошие условия, он будет выглядеть по-другому. Поэтому э, возьмите ответственность за то, что у детей плохое отношение к отцу и на себя тоже. Минимум 50%. Ваша ответственность не вина. Слово вина никогда не используйте. Ни в адрес себя, ни в адрес любви. А ответственность есть. Минимум 50% ваша и 50% его. Почему говорю минимум? Потому что все-таки э, у женщин э, лежит, э, есть такое э, их семейное что ли э, семейная стезя, которая строит семейные отношения. То есть она создает своим состоянием атмосферу. Она создает. Так что подумайте над этим. Хорошо, благодарю, Анатолий Александрович. Следующий вопрос. Как любить отца как мужчину? Расскажите, пожалуйста, поподробнее. Друзья, как любить отца как мужчину? посмотрите, пожалуйста, Светлана, по-моему, портал или вот тот, тот наш был эфир. Там мы прям с Дианой, она помогала. Мы вместе рассказывали о том, как... По-моему, это в портале. Да? В эту среду, э -э да? То, что было? Да, был в портал исполнения мечты в среду. Там прям, посмотрите, зайдите, пожалуйста, в мой профиль этого портала. Он есть в ленте. Этот портал э, в Инстаграме, посмотрите, там очень подробно, в два голоса мы рассказывали об этом. То есть это длинный разговор. Чтобы не повторяться, мы э, есть реально, там мы хорошо рассказали об этом. Хорошо, Антон Санвич, благодарю. А, следующая... Да, еще, mm -hmm. еще э, у, Дианы, в, у Дианы в ее инстаграме, а ее Инстаграм Ладиана. Точка Некрасова, по-моему, так. А у нее пост был в среду, как раз на эту тему тоже прочтите. Хорошо, благодарю, Анатолий Александрович. Следующий вопрос связан с фамилиями. Достаточно частый вопрос в директ, и связан он с тем, что изменения фамилии да, в связи с либо, например, Отец не признал ребенка, и мать дала ребенку свою фамилию. Но впоследствии э, с этим мужчиной, с отцом все-таки сошлись, и фамилия была изменена. Как изменение фамилии у ребенка влияет на его судьбу? И вот аналогично, может быть, если про женскую э, изменение женских фамилий именно в связи с выходом замуж или потом разводом, тоже очень часто задают такие вопросы. Влияние на судьбы, изменения фамилии? Вы знаете, раньше этот вопрос был очень значим. Раньше. Потому что женщина выходила замуж, менялась род, то есть встраивалась в новый род. И таким образом смена фамилии был такой естественный процесс. И род строго следил за тем, чтобы фамилия продолжалась, ну и так далее. Поэтому стремились, чтобы обязательно был мальчик, чтобы род продолжался. Не только девочки рождались, чтобы мальчик обязательно был, ну и так далее. То есть это, это было раньше. Сейчас нет такой строгой последовательности и строгих требований. Поэтому сейчас с фамилиями Играют довольно просто, довольно легко. И э, я считаю, что э, влияние фамилии э, и имени, оно имеет место быть, но это очень тонкое влияние. Сначала надо убрать какие-то серьезные проблемы, там, отношения в роду, отношения с мужем, там, с женой. Там выстрить отношения с детьми и так далее. То есть вот это, если все выстроить, все выстроить, все замечательно, то тогда можно на этом фоне еще посмотреть, надо ли менять, потому что ну это уже будет не столь важно. Но иногда, иногда это мучает, иногда это как-то даются знаки. То есть бывают ситуации, когда смена фамилии и имени просто необходима. Я с такими случаями встречался. То есть это, опять же, чтобы не ошибиться, чтобы не быть, не попасть пальцем в небо, нужно слышать свою душу. Нужно уметь принимать вот эту вот информацию. Настрой на свою душу. Вот я же в книге описываю Пробуждение женщины путь выстраивания отношения со своей душой, то есть вот научитесь слышать душу, тогда не будет таких вопросов, потому что это часто действительно вызывает много всяких трудностей там и организационных, там и документальных и так далее, а зачем? То есть нужно понимать, поэтому исходите вот из, то есть, резюмирую, сегодня строгого, такого жесткого требования, чтобы женщина меняла свою фамилию на фамилию мужа, нет. Важно их отношения, важно построение взаимоотношений. Но, будете ли вы менять фамилию, не будете ли, но построить уважительные, добрые, любящие отношения с родом своей половинки, будь то мужчина будь то женщина любой по любой линии это обязательно нужно. вот это обязательно нужно потому что это вот это влияет сильно то есть добрые отношения со всеми родственниками по обеим ногам должно быть равным скажите как так это же мои родители да и это ваши родители тоже тогда у детей будет классная судьба Тогда им не придется быть хромыми, хромыми по жизни. Одна нога короче другой. Благодарю, Анатолий Александрович. И следующий вопрос звучит так. Влияет ли на пороки, например, алкоголизм, отсутствие матери? Наблюдает эта женщина, потому что и у ее отца, и у ее мужа в раннем возрасте мать ушла. Вот. Вы знаете, что мать ушла, и это привело к алкоголизму. Я такого не замечал, что это обязательное следствие такого. Обязательное. Может быть, и есть такое влияние, но оно не системно. И здесь нельзя четко сказать, что вот мать ушла, значит, человек сопьется. Это не так. Гораздо чаще пьют, спиваются, когда мать жива, чем когда мать ушла, если взять статистику. Почему? Потому что, когда мать рано уходит из жизни, здесь как раз дается... Часто я, я уже об этом не раз говорил, еще раз скажу. Чаще всего, чаще всего... Матери уходят из жизни рано для того, чтобы освободить дорогу душам своих детей. То есть, чтобы их не задавить, чтобы их жесткостью своего внутреннего волевого стержня и так далее. То есть, процентов в 70 матери уходят именно из-за того рано, чтобы освободить дорогу детям. Освободить это значит как раз открыть дорогу. А вот когда мать болевая рядом останется с ребенком, вот, тогда алкоголизм вполне... Вот здесь статистика четкая. Здесь как раз проявляется. Поэтому не вижу такой связи. Здесь это, вы знаете, бывают ситуации, когда в одном роду один брат пьет, другой не пьет. Ну и так далее, и так далее. Здесь надо смотреть более глубокие причины. Благодарю, Анатолий Александрович. И а, следующий вопрос, Анатолий Александрович, а, а, из, от тех, кто как раз-таки посмотрел уже книгу. А, откуда у вас эта информация а, про а, лотос, цветок лотоса, который вспыхивает а, над мальчиком да, в 12 лет? А, вы не ссылаетесь здесь на какие-то религиозные учения? И а, вот наши... Читатели хотят услышать от вас достоверности этих знаний. Понятно. Друзья, согласитесь, то, что я в этой книге изложил, прямых таких научных доказательств этого пока нет. Пока. Косвенных много. Я собирал косвенные достаточно ну, то, что прямых, таких вот раскрытия этого цветка, это надо действительно, проводить эксперименты, надо ä, проводить съемки. Сейчас есть возможность, э, эффект Кирлиана позволяет это делать. То есть это достаточно серьезный такой исследовательский процесс. Это надо, например, наблюдать за э, мальчиком в возрасте, там, ну, э, с 10, там, ну, с 11 лет до 13 ежедневно фотографировать его ауру ну и так далее то есть в принципе такой путь исследовательский есть и я думаю когда-нибудь его проведут я я использую пока использую другие методы это свои эзотерические знания свое умение принимать информацию из других планов вот и и что очень важно находить подтверждение в жизни. Вот косвенные подтверждения в жизни у меня очень много. И кто смотрел книгу, вот одно из таких подтверждений, прям там с этого начинается книга. Вот. По поводу религиозных книг и так далее, учений. Знаете, сейчас удивительное время. Время, когда мы идем с большим опережением вам по многим вопросам и по духовным в том числе мы идем с опережением. И э, вот если кто этот вопрос отслеживает, духовного развития, тут наверное, э, э, читал статью э, Далай-Ламы 14 Это довольно, э, довольно э, высокая духовная сущность. Он лауреат Нобелевской премии, уважаемый э, во всем мире человек. Э, он три года назад написал статью о том, что сегодня, в этом веке, религии уходят со сцены жизни, как духовный институт. Потому что они уже не соответствуют времени. Не соответствуют времени. И они сейчас... Да, играют еще определенную роль для определенного слоя населения, на определенной ступени развития, духовного развития. Но это ступень, первая ступень, а ступеней этих много. Это как если взять, образно говоря, есть церковно-приходская школа, три класса церковно-приходской школы, потом там есть среднее образование, есть высшее, есть аспирантура. Так вот, ступеней потом много еще ну а первая ступень вот, духовного развития она раньше ее активно исполняли религии сейчас их время уходит в этом веке религии заканчивают свое существование как духовный институт почему потому что они построены на догматах которым уже более тысячи лет а мир то поменялся и многое э, меняется поэтому там многих знаний которые уже сегодня есть и которые подтверждены наукой, я не говорю даже про то, что я написала, и вообще э, многих этих знаний э, уже в религиях нет, они уже отстали. Поэтому э, я советую всем расширить сознание, встать иметь над религиозными Не отрицать религию, Да, там много истин, много можно чего взять, но надо идти дальше, не иметь крыши над головой крыши не должно быть небо должно быть открыто тогда ты увидишь звезды вот. это долго так объясняю но суть э, того что действительно время сейчас такое когда э, на религии не всегда можно опереться если бы я вот, если бы я шел религиозным путем то вы бы со мной уже не разговаривали давно я бы давно ушел из жизни давно я знаю момент когда мне пришлось просто что остаться жить выйти за пределы религиозного мировозрения, иначе я бы уже уже был на том свете давно вот. поэтому и э, э, религии еще предусматривают, практически все религии рели, почти все предусматривают э, наличие страданий в жизни я не хочу страдать я хочу жить счастливо на этой планете поэтому я имею над религиозное мировоззрение не отрицаю но понимаю где можно использовать их, а где нет. Это одна часть. Другая часть, друзья мои. Все истины, все истины в мире проходят три этапа развития. Об этом, по-моему, сказал Эйнштейн. Или Нильс Бор, не помню. Ну, кто-то из великих физиков. Три этапа. Первый этап. Этого не может быть. Так вот. Это первый этап. Через некоторое время, это же истина, они уже говорят, да, что-то в этом есть. И третий этап, кто же этого не знает. Понимаете? Все истины проходят такой путь. Сначала его знают единицы. Все остальные говорят, нет, такого быть не может. Потом начинает жить, замечать, что это работает. И вы, вот, кто посмотрел этот фильм, фильм, вот эту видеокнигу, вы увидите, если вы будете использовать эти знания, у вас будет масса подтверждений того, что они работают. И вы увидите, что ваша жизнь изменится. Ну, какие еще доказательства, когда меняется жизнь к лучшему? Так вот, через какое-то время таких людей станет все больше и больше и будут говорить, да, что-то в этом есть, все больше и больше. А потом все будут знать, как я помню с материнской любовью. Когда вышла книга «Материнская любовь», вот с другим пониманием этой, этой избыточного материнского чувства, что это дает, это был шок. Книга долгая не шла, ее просто не пускали. Я помню, прям, э, редактор сказал, нет, вы, вы о чем? Как вы замахиваетесь на святое материнство? Что это такое? Кто вы такой? Ну, это, да. То есть я много чего испытал. Но постепенно книга набирала, набирала обороты. Она не была такой популярной. Года три. Она потом, потом все больше, больше, больше. И в какой-то момент, когда уже, когда уже все пошло, стали, да, в этом что-то есть, и начали читать, читать. А сейчас, обратите внимание, да кто этого не знает? Об этом уже говорят все мастера, даже бизнес-тренеры бизнес и прочие. Все говорят о двусмысленном материнском чувстве. То есть, а теперь уже все говорят, конечно же, кто же этого не знает. Так что и с этой темы будет то же самое, я уверен. Она сейчас медленно-медленно проникает в умы. Но поверьте, через какое-то время это будет нормой жизни. Благодарю, Анатолий Александрович, такой объемный ответ. Я думаю, что все удовлетворены. И вот э, вопрос поступил сейчас в ленте, я увидела и хочу его зачитать. А как в формате этих знаний из книги, да, из видеокниги, интерпретировать аборты? Интерпретировать аборты, слова-то какие. Понимаете, здесь нельзя однозначно ответить. Насчет абортов это вообще отдельная песня. Отдельный разговор. Именно песня. Потому что нужно к этому относиться все-таки без трагизма. Но с четким пониманием всего происходящего. Что такое четкое понимание? Во-первых, аборт возникает тогда, вы согласны, наверное, со мной, когда люди не ожидали ребенка когда беременность появилась неожиданно. Это возникает довольно часто. Процентов, наверное, 80 беременность появляется неожиданно. Но для кого-то это настолько неожиданно, и они настолько не готовы к этому, что они идут на такой процесс. Что за этим стоит? Почему неожиданно? Во-первых, потому что, потому что подсознание этой женщины, которая забеременела неожиданно, у нее присутствует...